Всем привет. всем привет! Ну что, друзья, вот у нас и появилась своя личная дача. А это что значит? А это значит, что у нас будет очень много урожая в ближайшем будущем. И мы уже часть урожая собрали. Сегодняшний спонсор этого видео, наши партнеры, помогут нам справиться со всем этим урожаем за считанные минуты. Друзья, у нас есть достаточно много яблок, у нас есть морковка с родительского огорода, с дедушкиного огорода у нас есть виноград, и все это мы будем выжимать с помощью вот этого. А что здесь? Давайте смотреть вместе. Друзья, перед началом этого ролика, когда мы вам уже все расскажем и покажем, не забудьте подписаться, поставить лайк либо дизлайк и оставить комментарий, что вы думаете по поводу вот такой техники для дачи. И ваше мнение нам очень важно. Пишите лайки, дизлайки, подписка обязательно, делитесь роликом с друзьями во всех социальных сетях. Нам будет приятно, а вам приятного просмотра. Друзья, ну конечно же, распаковку мы очень сильно перемотаем, но вы только подумайте, вот такое огромное количество упаковочного материала наши партнеры используют, чтобы вся эта красота доехала до вас в целости и невредимости. Даже все нержавеющие элементы в специальную пленочку вот здесь вот обернуто, чтобы ничего не поцарапалось, чтобы все имело презентабельный вид. Это такие мелочи, которые очень... Очень хорошо производит первое впечатление, а именно первое впечатление это самое главное при покупке подобных вещей. Конечно, немаловажен функционал, к нему мы сейчас подойдем. Поближе рассмотрим вот своим таким начинающим дачническим взглядом. Но вот первое впечатление на меня произвел этот пресс просто восхитительно. Блин, все очень круто, сварные швы очень аккуратные. Все сварные швы выполнены достаточно качественно, то есть нету никаких, ну извините за выражение, соплей и так далее и тому подобное. Даже вот этот красивейший просто логотип, ребята, на... Ну, наверное, на лазере вырезали. Блин, ну выглядит прям очень классно. Если у вас такая же по размерам хотя бы дачка, как у нас сейчас, то, что мы очистили, поверьте, эта штука будет незаменимым в хозяйстве предметом. Сейчас мы вам поподробнее расскажем, как ее собирать и что вообще это такое. Такое же приятное чувство распаковывать. Классные вещи, когда они новенькие. Это к Ксюху плющит. Ой, я работаю кровельщиком, дамы и господа. И обдирать металл от пленки <laughs> является частью моей работы. Уж поверьте, я его наддирался столько, и вот это очень классно. Когда так легко и просто отходит. А внутри, блин, просто идеально. Ой, я люблю, когда вещи выглядят красиво. Я вообще люблю, когда люди классно относятся именно вот к упаковке и к презентации своего товара, потому что, ну, это производит, еще повторюсь, первое впечатление, которое, ну, для меня достаточно важное, как для потребителя, потому что я плачу за это деньги, которые я заработал, я хочу прям получать кайф на всех этапах. Но тут из-за отверстий, конечно, чуть-чуть посложнее. Сейчас процесс пойдет, но я думаю, Ксения справится. конечно же, перед первым использованием все металлические предметы, которые будут касаться наших фруктов, ягод и так далее, мы будем промывать теплым мыльным раствором, потом просушим, протрем, чтобы смыть, ну, тут и во время транспортировки мог, мог кто-то руками трогать, да и вообще после производства всегда рекомендуется новые вещи мыть, так что не забывайте, это очень важно. Типаник! Друзья, одним дублем, еще инструкцию не читал именно по сборке. Вот, дочитал до сборки и решил вам продемонстрировать, сложно это или не сложно такому вот безрукому господину, как я, все это собирать. Первым делом, конечно, хочу отметить, домкрат достаточно удобный. Он очень легко ходит, очень плавно. И здесь, в отличие от не очень удачных моделей домкратов, обычно тут стоит какой-нибудь винтик, там надо какой-то ключик, еще что-то. А здесь вы просто откручиваете барашек, Вообще этого делать не нужно будет. И все, и вы его задвинули обратно. Очень удобно, очень классно, сразу это отметил я. Давайте приступим к сборке. Итак, первое, расположите основание пресса на ровной поверхности. Основание пресса это вот эта часть. Мы ее располагаем на ровной поверхности. болтиками с барашками. Так, все болтики все барашки одинаковые, поэтому я думаю мы не перепутаем. Блин, друзья, экстренное включение уже после того, как мы отсняли весь ролик. Вот сейчас я разбираю этот э, пресс. И как же круто сделана вся эта автоматика. Блин, здесь такие мощные пружины, такие мощные все механизмы. Мне кажется, те, кто даже раньше пользовался ручным прессом, от автоматического пресса кайфанут прям нереально. Потому что автоматика в этом прессе сделана очень классно. Все работает, все мягкое, все плавное. Прям меня очень это впечатлило. Это или неправда? под своим весом опускается вниз. Вот так вот в верхнем положении. Мы для этого можем сделать вот так. Все, у нас зафиксируется. поддон. Итак, друзья, все оказалось намного проще. Поднимаем, зажав вот эти два ушка Наш пресс вверх. А вот оно отверстие, куда вставляется шпилечка, чтобы его зафиксировать. Все, у нас все зафиксировано. Теперь мы можем, показываю ближе, вот так вот слегка наклонив, ставить корзину вовнутрь и, взявшись двумя руками, опустить ее вниз. Все, вот в таком виде пресс готов у нас к работе. Сейчас мы наполним полностью наш мешок фруктами, ягодами все, что у нас есть и покажем вам, как это чудо техники работает в зеле. Итак, друзья, вот так вот будет выглядеть все это чудо. Сейчас мы поставим все на место, наполним нашим измельченным сырьем. Сырье должно быть достаточно сильно измельчено. У ребят на сайте вы можете найти измельчитель специальный, с ним будет гораздо проще работать. Также у ребят на сайте есть разного размера прессы, у нас это средненький размер. Есть меньше практически в два раза и больше практически в два раза. Поэтому каждый под свое количество урожая выберет именно подходящий для вас пресс. А сейчас, так как э, мы не стали... А сейчас давайте протестируем, как этот пресс отожмет сок из фруктов и овощей. Итак, друзья, для лучшей наглядности, пока что вот этот кожух мы не будем ставить сверху на корзину для отжима сока. Но вообще, если вы в большом количестве используете, о, вернее, отжимаете сок, то вот эта корзина защитит и поможет вам не растерять весь, весь ваш драгоценный сок из вот этих дырочек. То есть сейчас сок будет у нас стекать из дырочек, и эта корзина не даст ему расплескаться. Но мы будем для наглядности работать без нее. Итак, друзья, как вы могли заметить, шток у нас сам опустился, прижал наши плоды, которые находятся внутри, зафиксировался. У нас он зафиксировался в крайнем положении, потому что мы не полную чашу положили, Теперь, что мы делаем? Медленно и плавно начинаем поднимать домкрат, качая вот эту ручку, до тех пор, пока у нас не польется сок. Как только польется сок, мы прекращаем качать домкрат, ждем пока сок прекратит течь и продолжаем снова качать домкрат. Таким способом мы максимально много выжмем сока из того, что мы поместили вовнутрь. первые капельки сока <смех> смотри вот и побежал наш сок поднимаем домкрат сок бежит-бежит-бежит остановился все значит теперь можно качать дальше ура побежал первый сок в нашу банку Итак, друзья, после того, как вы поработали прессом, для того, чтобы опустить домкрат, мы достаем ручку и вот этой стороной с прорезью ставим на барашек и легким движением влево, против часовой стрелки, откручиваем его. Таким образом, у нас все вернулось на свое место. Это что, опускается сам? Столик опускается сам, то есть от нас не требуется ничего, кроме как наполнять нашу корзину, наш, вернее, мешочек и качать этой ручкой наш домкрат. Все остальное пресс делает сам за вас. Ой, какой аромат, друзья, аромат яблочного настоящего сока стоит на всю кухню. Ой, сколько там еще сока. Вот я несколько раз опустил, поднял, и сок все равно добегает, так что не стоит после первого раза, после того, как вы подняли на максимум домкрат, расстраиваться, что у вас что-то не получилось, сок будет бежать еще и еще. Вы после того, как подняли на максимум, можете опускать эту штуку, но ну, он у нас сейчас в крайнем положении, но вы можете его еще ниже опускать, когда у вас будет прессоваться мякоть внутри, и тем самым еще больше выдавливать сока. Но так как мы загрузили достаточно мало яблочек, просто для того, чтобы протестировать сейчас этот пресс, мы все равно получили неплохой результат из того, что мы туда загрузили. А вы представляете, если бы мы заполнили ее полностью? Я думаю, нам бы явно трехлитровой банки не хватило. Так, ну все, мы отжали сок. Сейчас мы достанем и посмотрим, что у нас внутри. Ну что, Ксюнь, что у нас получилось? Давайте посмотрим. Офигеть, его спрессовало, как будто бы работал пресс. Ой, он прям, блин, я даже подковырнуть не могу. Это почти готовы пастила, да? Как По-моему, пастила как-то так же делается. Да, она, брат, смотри, ее вообще никак не подковырнешь. Да, очень-очень сильно спрессовалась. И сухой, да, как на ощупь? Не сильно влажный? Сухой или влажный? Да нет, по-моему... Ну, такой от пакета, конечно, влага есть на руках у тебя, но сам, угу. а, сами остатки-то, по-моему, достаточно сухие, да? Ну, да. Ой, какой аромат свежих яблок стоит. Вам просто не передать это через камеру. Сейчас мы опустошаем мешочек и продолжаем тестировать дальше, что у нас получится из других наших ингредиентов. Помыли, все убрали, и теперь можем продолжать. Сейчас мы ставим нашу корзину с мешочком, наполненной морковкой, в этот пресс и посмотрим, что у нас получится из морковки. Тебе тоже интересно? Итак, друзья, как вы могли заметить, морковка менее влажный продукт. Хоть мы его достаточно мелко и измельчили, но данный пресс из него все равно выжил не так много сока, как, допустим, шнековая соковыжималка могла бы выжить из морковки сок. Поэтому учитывайте, что именно в такие пресса нужно достаточно сочные плоды измельчать и погружать. Ну а так как это был наш эксперимент просто ради видео, он тоже, в принципе, удался. Сок нам добыть из морковки получилось. Эту морковку мы отправим в морозилку. Из нее мы потом будем делать обжарку на какой-нибудь суп там или еще куда-нибудь. Ну, в общем, найдем, куда ее применить. Вот. Ну, в любом случае, можем дедушке для кроликов отвезти. У нас как бы продукты-то никогда не пропадают. Вот. Поэтому сейчас мы будем загружать наш последний очень мягкий и очень сочный наполнитель. Хотел бы сказать я. Но это ягодки. Будем сейчас пробовать, что у нас получится из винограда. Сможет ли он, этот пресс, выдавить из них достаточное количество сока. Ну что, и последний наш продукт – это виноград. Посмотрим, сколько получится из него. Третьего раза. Уже с первой попытки заходит. Не, ну у того, у кого плантации винограда, да? Ну да. Представляешь, так... всю ее нагрузить, да. у тебя чистый сок, прям Рено. идеальный. Представляешь? Это у нас тут вот, считай, килограмм ровно. Ну мы-то, блин, просто ради эксперимента посмотреть вообще, на что штука способна. Но, ты представляешь, сколько у нас будет яблок в следующем году? Я тебе про ту же самую, он тебе по 2-3 по банки будет полных забиваться. Ты представляешь? Ну, не, на самом деле штука классная. Мы будем ей пользоваться, очень часто на нашей даче. Анна, мы для нее, наверное, какое-нибудь отдельное сооружение сделаем. У тебя мастерское. Мастерской, да, будет уголок, и просто вот там будем, знаете, сок. По-моему, очень классно. На веранде все скорее. Мы на углу веранды, вот с этой стороны будет мангал, а вот здесь вот мы можем, типа, винодельню сделать. Домашнее, импровизированное, да. Там штука достаточно такая, места много занимает, но, блин, мне кажется, мы ей будем пользоваться сейчас. Потому что урожая у нас будет очень много. И гнать его на соковыжималках, это столько времени потратишь. Ну что, попробуем, какой сок из сокадовилки. Из пресса для сока, из пресса для сока. Он такой Он нежный. Вообще не такой, Он никак какой сок и Да? Ты чувствуешь Это... Это а как это? нектар. Не, не, ну, блин, я не знаю, как это. Это как сок с мякотью, но без мякоти. Он прям такой полотный, густой, насыщенный. Да? Очень круто. Прям очень круто. Я удивлен. Я не ожидал, что будет такой вкус. При этом это яблоко и морковка. Да, да, кстати. Ты чувствуешь, полный, вкус, да. Вот... Оно в конце прям немного такая нотка морковки отдается. Да. И теперь виноградный. У меня даже какие-то большие надежды стали. Да. Особенно после того, что мы попробовали сок из разных соковыжималок. Не говори. Сначала я. Ну все, у меня мнение сформировалось по поводу винограда. Обалдеть! Тебе как? Рассказывай свои эмоции. Надо немножко другой сорт. Да, немного не подходит он для этого. У нас так был красный. зеленый, наоборот, mm -hmm, да, зеленый, он уже прошел. Это такой, какой-то непонятный, да? У него и вкус ненасыщенный. Ну да, вот его кота то кушаешь, А он зеленый, тоже. он ну, такой с кислинкой такой, он это, его есть вообще почти невозможно. И вот он был тогда на соковой идеальным, mm -hmm. и на этом прессе он был бы тоже да. прям... Вот на этом прессе он был бы прям вообще отлично, потому что его было бы гораздо проще на нем давить. Да. Чем на соковыжималке. Но по консистенции и по вкусу это примерно то же самое, что вот и нас, наша шнековая соковыжималка маленькая, которую мы снимали в TikTok, наверное. Ты на ютуб показывал, ребята? Нет. Ну, переходите в TikTok. Там мы показывали нашу тоже соковыжималку. Можете посмотреть. Вот из нее примерно такой же сок по вкусу, получается, и по консистенции. Да. В общем, ну впечатление на меня произвел пресс. Я не ожидал. Я думал, ну, типа, ну, просто игрушка ну, для дачника. Мы такая. думали, что будет он такой же, что он когда вот прокручивает и ну, выдавливает, да, да, и да. эффект такой же. Но ну, на нет, самом вкус деле отличается. Вкусы совершенно разные. Хотя яблоки мы собирали все те же со своей же дачи, да. абсолютно такие же. А вкус совершенно разный оказался. У -у -у. Хотя мы тоже делали на шнековой соковыжималке яблоко и морковь. Да. Ну, по-другому, абсолютно по-другому. Блин, ну штука классная. От меня прям, в Мне нравится. Зачал? Я точно пользоваться ей буду. <laughs> пользоваться данным прессом мы гарантированно будем. Выбирайте для своего урожая свой размер пресса. Средний, мне кажется, самый универсальный. Вот если у вас ну, около как у нас там 10-12 соток, вот такой средний размер вам будет прям идеально. Если у вас настоящая плантация винограда, допустим, там или еще чего-то, вы можете брать уже большую, массивную модель, которая такая уже около профессиональная, около промышленная. Но если у вас небольшая дачка, там 4-6 соточек, у ребят на сайте представлена модель. Которая практически в два раза меньше. То есть для такого любительского потребления. Вот это уже для таких, для серьезных дачников, у которых как минимум 12 соток имеется. Поэтому выбрали мы именно среднюю модель. Нам она понравилась и вам, естественно, рекомендуем. Все ссылочки будут в описании, в закрепленном комментарии. Переходите, ознакомляйтесь, выбирайте, что вам нравится. Я думаю, вам что-то, да, подойдет, потому что у ребят еще есть офигенный измельчитель, чтобы не мучиться вот так, как мы сейчас в данный момент мучились да, я все-таки жалею, нужно было брать измельчитель, да, но мы его дозакажем мы сейчас его дозакажем, и у нас уже к следующему сезону ну, скорее будет весной полный комплект сейчас. Ну, сейчас? да, смысл сейчас брать, потому что весной как раз он, mm -hmm. доставка сколько вот у нас было? около 5 дней, наверное 5, ну, 4-5 дней, да. где-то вот так вот очень быстро, в пункт выдачи прям возле дома привезли, все мы забрали, получили в общем, вот так вот пришло в удобника закинули большую партию яблочек, допустим, получили уже вот этот вот пюре, так называемое, загрузили туда, отжали сок, и у нас получается чистейший, вкусный, такой плотный, классный сок. Все, всем, всем спасибо за просмотр, да, всем спасибо всем пока, за просмотр, пока. пока.